Мотивки, да, чтобы понимать, откуда у нас взялась подпись, откуда у нас взялась аутентификация. В частности, это положение 683П. В нем есть некоторые моменты, которые связаны с защитой передаваемых сообщений. В частности, указывается, что электронные сообщения должны быть защищены и э, обеспечена их целостность, неизменность, и обеспечено авторство, да? и э, электронная подпись в этом случае должна применяться в соответствии с 63-м законом. А, значит, относительно идентификации и аутентификации э, в пункте 5.2 упоминается, да, что... Кредитная организация должна обеспечивать идентификацию, аутентификацию, авторизацию клиентов при совершении банковских операций. Ну и э, есть еще э, статья 5.2.1, где тоже э, должна обеспечиваться передаваемая информация и в частности подписание клиентам электронных сообщений. Вот. И получение от клиента подтверждения соверш совершаемых э, так вот, значит, если вы помните, у нас в 63 третьем законе три вида электронной подписи, да, простая, усиленная и квалифицированная. Соответственно, из всех трех целостность, неизменности и авторство одновременно у нас может быть обеспечено минимум усиленной неквалифицированной электронной подписью, ну и усиленной квалифицированной. Поэтому я бы предложил простую электронную подпись из рассмотрения в контексте 683 п вообще не упоминать вот а еще есть ряд нормативных документов которые разрабатываются в стеком вот алексей геннадьевич принимает непосредственное участие в разработке этих документов я позволил себе взять табличку из проекта госта касающегося доверия к аутентификации там вводятся уровни доверия к аутентификации и по плюс-минус аналогии с электронной подписью вводится простая аутентификация соответственно перечислены средства аутентификации если не видно я прочитаю это ну запоминаемый секрет то есть статический пароль это поисковый секрет то есть коды которые ранее сгенерированы внеполосный аутентификатор это то что мы ко всему привыкли на да? все вот эти sms и push уведомления и однофакторные генераторы одноразовых паролей. Ну, кстати говоря, со внеполосной аут, аутентификацией вот этой верификации произошла совершенно, на мой взгляд, странная история. Да? Она как бы изначально задумывалась как хорошая штука. То есть человек работает на компьютере, а ему по второму каналу приходит код подтверждения по телефону. Да? Когда у нас мобильные банки слились, что называется в экстазе, мобильное приложение банковское и получение смс и пуш-уведомлений, но вот эта история, с моей точки зрения, потеряла всяческий смысл. То есть идея была поломана. Вот. Ну и, соответственно, уровни доверия устанавливаются как очень низкий и низкий. А дальше вводится... Усиленная аутентификация. Там уже все сложнее. Да, это запоминаемый пароль, то есть статический пароль плюс вот этот вот динамический, который может присылаться по смс-ке, да, многофакторный, многофакторный генератор одноразовых паролей, криптографическое средство программное да, и однофакторное криптографическое аппаратное средство. И устанавливается средний уровень доверия к такой аутентификации. И, наконец, строгая аутентификация, которую там в каком-то смысле можно сопоставить с квалифицированной подписью. Там уже требуется многофакторная криптографическая аутентификация, либо программно-аппаратная, либо аппаратная. Либо уже на... Это они обеспечивают высокий уровень доверия к аутентификации. Либо это уже многофакторное криптографическое устройство, да, которое работает с неизвлекаемыми ключами, то есть вычисляет криптографию у себя на борту. И второй фактор задействует при этом. И э, вводится для нее очень высокий уровень доверия. Итак, у нас э, получается со стороны клиента, Организация у нас должна производить идентификацию клиента, аутентификацию и авторизацию. Ну, немножко дальше я покажу, где это происходит. Да, и относительно сообщений или документов обеспечиваться должна целостность, неизменность, установление авторства и должно производиться подтверждение операций. Значит, по классике у нас э, работает э, клиент за компьютером. И тут на самом деле все эти задачи более-менее решены да, много раз. Множество всяких способов аутентификации и средств электронной подписи может быть задействовано. То есть ну, практически это вот работающий на сегодня э, много где вариант. А, дальше... Э, Здесь показываю я, что э, э, подпись происходит в мобильном приложении, то есть сама операция подписи у нас выполняется мобильным устройством, ключ хранится на мобильном устройстве, то есть он может там и как бы в условно чистом виде храниться и с защитой со стороны сервера. Вот эти схемы на самом деле у Станислава Смышляева в его докладе в презентации на Ру-скрипта очень подробно разрисованы. Я тут просто вот чисто схематически, где, где у нас лежат ключи, да, и где мы аутентифицируемся. Просто чтобы все это самое не растягивать надолго. Очень рекомендую. У Станислава очень подробно все это разрисовано. Вот. И э, мы в данном случае получаем э, необходимость аутентификации пользователя не только, на, э, не только на своем рабочем месте, но и на мобильном устройстве. Да, а у нас э, там достаточно ограниченные возможности по аутентификации, то есть если к... возвращаться к классификации взятые из ГОСТа, они максимум там тянут на э, простую аутентификацию, да, потому что это в основном запоминаемые пароли или какие-то графические схемы, но так или иначе э, все это сводится к статике в большинстве случаев. Вот. И поэтому стоит задача усиления аутентификации на прикладном уже уровне для того чтобы мы могли усиливать ее на уровне приложения опять же у нас возникает хранение, проблема хранения ключей и проблема реализации криптографических алгоритмов на недоверенных платформах вот и есть у нас архитектура условность дистанционной подписью когда подпись происходит на удаленном и там же хранятся ключи пользователя там же происходит собственно процесс подписи ну и э, также здесь может задействоваться мобильное приложение для аутентификации э, тут несколько проще потому что у нас ключи не хранятся в мобильном приложении на недоверенной платформе но тем не менее задача аутентификации пользователя достаточно серьезно и э, она связана с тем что чем ниже уровень доверия к результатам аутентификации тем меньше уровень доверия к электронной подписи которая собственно в конце концов э, выполняется ну по крайней мере э, я так считаю возможно это вопрос дискуссионный может быть кто-то имеет другие мнения вот и э, задача подтверждения операций, то есть именно э, волеизъявления, да, то есть не, не только подписание сообщения платежного документа, но и, собственно, волеизъявления пользователя на отправку такого документа. Тоже должно э, достаточно хорошо быть защищено. Итак, вот какой все-таки уровень аутентификации доста достаточен для... Применение в кредитно-финансовой сфере. То есть работает ли здесь ориенти... риск-ориентированная модель? Мне представляется, что простой аутентификации и простой электронной подписи явно недостаточно, если принимать во внимание э, ГОСТ, например. При этом усиленная и строгая аутентификация требует так или иначе криптографии. То есть либо на мобильном устройстве, либо на рабочем месте пользователя, либо еще плюс и э, на удаленном ичисле на сервере подписи, назовем его так. Ну и э, мое мнение, что максимальную безопасность можно обеспечивать только при помощи строгой аутентификации и вычисления подписи на устройствах с неизвлекаемым ключом в любом виде. Спасибо. У меня два вопроса, Владимир. Спасибо вам большое за доклад, но у меня два вопроса. Вот Вы утверждаете на двух слайдах, что задача усиления аутентификации на прикладном уровне. А на каких еще уровнях модели оси производится аутентификация? Первый вопрос. Она может здесь происходить на уровне протокола, да? Установление ТЛС-соединения, например. Но я здесь на самом деле не про модель оси да, говорил больше, а про аутентификацию пользователя при входе в мобильную операционную систему. То есть там она достаточно слабая, поэтому усиливать надо на уровне приложения и уже дальше там, на уровне протоколов, например, это тоже можно делать. Понял, спасибо. И второй вопрос. Вот меня что удивляет. Скажите, пожалуйста, вот вы входите в число лицензиатов СТЭК по обсуждению стандартов. Да? Наверное, вы в курсе, что вообще-то до принятия стандарта, до его опубликования, все материалы носят определенный гриф. И мы, когда собираем, и рассылаем, мы предупреждаем об этом. Вот уже второй случай, когда до принятия стандарта какие-то материалы… То есть я вам… По идее я вам должен сказать спасибо что вы на, на, на самом то. деле алексей геннадьевич он в интернете уже есть ну вот это печально потому что э, вообще-то до разработки стандарта все имеет достаточно серьезный гриф это даже не дсп я вам по секрету ну, да? во-первых -во тут не весь не весь далеко текст да а маленький небольшой фрагмент это раз а во-вторых э, ну погуглите не, ну компания «Актив», она еще для своих это все опубликовала. А вот есть компания другая, УКБ «Сапр», которая вообще на страницах журнала все это обсуждает. Но это уже вообще никуда. Спасибо большое за доклад. Рад вас всех приветствовать. Очень приятно видеть ваши знакомые и позитивно настроенные лица. Но хотелось бы обсудить с вами тематику, которая уже достаточно давно для всех является такой насущный, актуальный, злободневный. Это 63 ФЗ в новой редакции. Он там жил, жил, не тужил с 2011 года, по-моему, первую редакцию приняли. Но ну, действительно, там время подсказало, что пора э, вносить изменения в 63 ФЗ. И действительно, изменения очень правильные. Абсолютно классные изменения, потому что действительно абсолютно неправильно, когда приходил помощник генерального директора, брал вязанку токенов, выпускал все там, без личной явки первого лица, все выпускалось на генерального директора, дальше распространялся по компании там главбуху, юристу и так далее. Вот, Еще где-то там что-то копировалось и жило в каких-то там псевдооблаках, в общем, заставляло напрягаться как сотрудников службы безопасности, так и, в общем-то, возникало на рынке все больше и больше каких-то проблемных кейсов. И было принято абсолютно правильное решение, что, чтобы разделить поток электронных подписей чтобы был один центр ответственности, если ты сотрудник организации, ты физик, у тебя одна подпись, не надо перепускать кучу подписей на всех, вся при смене работы там и так далее. Вот у тебя есть подпись физика, ты с МЧД ей работаешь. Также и с подписью первого лица, есть одна золотая подпись первого лица, она хранится как зеница ока, вот, и ей выполняются все необходимые подписания единолично, если нужен там подписание по доверенности, то есть физик, с МЧД сотрудник организации. Это действительно классное изменение, которое позволит обезопасить рынок. И вместе с тем вот эти вот изменения воз... вызвали больше всего вопросов, потому что возникла э, все-таки аккумуляция в центрах э, ФНС, э, то есть, э, получается у нас там, э, коммерция получает ФНС, э, государственные учреждения в казначействе, там, финансовые организации в ЦБ. И э, э, получилось так, что э, многие... Кто за 10 лет отстроил свои бизнес-процессы, операторы отчетности, до вот, и, там, электронные площадки, да, они получились отрезанными от своих клиентов. То есть получается так, что невозможно стало отследить цифровой путь клиента. Если раньше можно было любому клиенту получить услугу в режиме одного окна, то теперь, соответственно, либо нужно было становиться доверенным лицом, ФНС России или Управление Федерального Казначейства, или же отправлять в ФНС клиента за электронной подписью. Вот. Много было споров, много было копий сломано, в итоге родился, родилось постановление правительства 24.09. И вот небольшие краткие результаты, статистики. Получается, с 1 января, у нас уже рынок УЦ сильно уменьшился. Действительно стало больше порядка 41 УЦ остался вместо 500 плюс 10 участников рынка стали соответствовать строгим требованиям было, ну, то есть банки и УЦ тоже были в этом процессе, но их стало втрое меньше. Вот. И по статистике, соответственно, от общего количества ФНС выдает с начала года да, то есть 22% сертификатов от общего числа рынка. И при этом первая десятка коммерческих УЦ выдает больше половины сертификатов, которые есть на рынке. И там УЦ, которые за первую десятку, выдает всего лишь 10%, то есть там 300 тысяч сертификатов. Да, то есть 90% сертификатов на рынке приходится именно на… Первую десятку, причем из них там львиную долю занимают действительно ФНС и казначейство, и 10 коммерческих УЦ. Вот. Собственно говоря, в принципе выглядит картинка неплохо, вроде больше порядка смотрится, действительно там идут сотрудники, значит, единоличный исполнительный орган идет ФНС, получает подпись, вроде все хорошо. Но… Вот сам клиентский путь по отзывам клиентов он достаточно длинный, то есть нужно, ну, поскольку опять же по отзывам участников рынка и по отзывам, говоря, тех, кто получает электронные подписи, этот процесс пока еще новый, сложный. И достаточно непонятный, да, потому что если там первое лицо обычно не вникало, что это, почему был всегда помощник, который по доверке куда-то ездил, что-то получал. Вот сейчас нужно понять. Как получить, какой порядок, в какую ФНС пойти или к какому доверенному лицу обратиться, понять, что такое электронная подпись, что это за пазл, из чего состоит, из лицензии, из токена, там, из похода, из личной идентификации, из подписания документов. То есть достаточно там, понять вопрос с оплатой, потому что несмотря на то, что там в 63 законе предусмотрено безвозмездная выдача сертификата, но тем не менее, вот на данный момент токен нужно купить, понять, какой токен православный, неправославный, сертифицированный, там можно с лишь прийти. То есть таких вопросов было бесконечное множество. Благо сейчас. Надо сказать, один из вопросов решился, и это очень здорово, в рамках мер поддержки предпринимательства планируется уже включать лицензию на СКЗИ, криптопро и другие в состав сертификата, у вот ЦФНС. К этому идем, это действительно очень крутая мера поддержки предпринимательства со стороны государства, это уже здорово, но все равно не решает вопрос с тем, какой токен взять, можно ли использовать тот токен, который у меня есть, то есть, ну, вопрос всегда были, как платить? Я как физик должен платить? Как юрлицо? То есть, действительно такой сложный customer journey получался, да? то есть, Запишись в точку выдачи, где-то там точка выдачи была в пике недоступна, две недели надо было подождать, приехать лично идентифицироваться, потом понять, что что-то не так, опять куда-то уйти, да? Потом понять, что токен не подходит быстро там, вот у, у местных посредников, удельцов купить этот токен, там ходят, как вот Иван Васильевич меняет профессию, там смотрите, у меня полный набор токенов есть, там с такими э, кейсами тоже встречались. И, наконец, когда подпись получена, выяснить, что, ах, у меня на маке Type-C, а тут USB тип-A, -А, вот классический, не подходит опять на эти переходничок, в общем, ну, долго, долго, реально долго. Для людей, которые вообще никак не разбираются в криптографии, это очень сложно, это очень непонятно, это темный лес. И действительно, Хотелось там, сделать как раз, два, три. Оставил заявку, дальше действовать будем мы. То есть действительно хочется получить очень простой клиентский путь. То есть сам процесс, это да, хорошо, это абсолютно правильно, но как бы хочется действительно там в два-три шага это сделать там буквально по трем кликам. И, собственно говоря, вот, собственно, те самые сложности, что первое лицо должно лично, генеральный директор, ну, вроде как еще понимание какой-то действительности, я генеральный директор, у меня есть куча подчиненных, почему я сам лично должен ехать в какой-то бибере в этом. Да? Вот. Ну, там, я говорю условно, опять же, да, потому что собственно говоря ну, в Москве, например, ФНС ⁇ это одна только точка выдачи. Там пропускная способность хорошая. Там, а рядом есть там, другие посредники. Есть, что самое удивительное, возникают какие-то дополнительные конторы, которые продают подпись за 9 тысяч под ключ. Это вообще нонсенс. Какой-то ноу-хау нашего российского рынка продавать то, что может, можно взять бесплатно. Да? Нет дистанционной идентификации, вот, хотя, казалось бы, в законе прописана возможность идентификации по заграннику, по биометрии, по действующей подписи, да, но все равно там есть ограничение, что если ты доверен лицо, первая явка, первый выпуск подписи только очно лично. все равно нужно прийти самостоятельно. Да, на второй год ты можешь сделать все дистанционно, но первый год будь добр, самостоятельно. То есть есть определенные ограничения. Опять же, если ты клиент банка, и у тебя есть личный кабинет, там, в любом клиент банке, ты не можешь использовать идентификацию по 115 ФЗ. Ну казалось бы, да, я уже идентифицирован, я уже в экосистеме банка, я полноценно пользуюсь банковскими услугами. Ну, каждый день общаюсь с банком, подаю какие-то отчеты. Почему я не могу на основании этой идентификации выпустить подпись? Ну, тоже вопрос, да. Вот. И, собственно говоря, вопрос, как воспользоваться удобным сценарием работы. То, что раньше все привыкли в мобильном приложении, в мобильном телефоне, чтобы одним пальцем совершить все идентификации, идентификации, подтвердить все документы, подписать с помощью мобильных приложений. Опять же вопрос возникает при экспорте ключей. Вот пятый пункт, да, невозможно экспорта ключей или золотая подпись. Она опять на рынке породила какие-то непонятные компании, которые продают за полторы тысячи возможность экспорта неэкспортируемой подписи. Опять же какой-то ноу-хау. Ну, то есть действительно можете загуглить там кучу таких объявлений, доверенные лица доверенных лиц дают такую услугу вот ну и собственно говоря при всем при этом невозможно получить готовое коробочное решение абсолютно за бесплатно все равно где-то надо заплатить заплатить за токен заплатить за лицензию как раньше было там заплатить за какой-то консалтинг то есть все равно как бы, получается там, бесплатно и не бесплатно вот. и как раз вот одно из таких решений которое предлагалось это Позволить рынку и участникам рынка становиться доверенными лицами ФНС России, чтобы сохранить простой клиентский путь, чтобы позволить получать услуги и сервисы там, где клиенты привыкли. Неважно, будь это электронная площадка, банк, оператор ЭДО, там, оператор отчетности, неважно где. Вот, собственно говоря, там, клиент куда приходил, он был привязан к экосистеме, в этой экосистеме и мог продолжать получать электронную подпись по тому удобному клиентскому пути и сценарию, по которому он всегда ходил. Вот. Ну, тут э, надо сказать, что 24.09 наложил тоже небольшое количество ограничений. Опять же, не каждая организация могла стать доверенным лицом. Там банки, как самые потенциально наиболее соответствующие э, критериям безопасности, потому что финансовые организации исторически всегда оказывали наиболее безопасные сервисы, у них с безопасностью всегда было все в порядке, отделение, покрытие большое было у банков всегда, своя идентификация, свои скоринги, проверки, то есть банки действительно как самые надежные. Дальше появились операторы связи, электронные торговые площадки, есть относительно там, отдельные исключения в виде там, ГПБ и Москвы и так далее. Вот. Плюс ко всему, помимо прочего, был нонсенс, когда нужно было быть аккредитованным на хранение ключей, это исключили дальше. А, нужно, помимо прочего, согласовать схему взаимодействия а, доверенного лица, это тоже большая сложность, и обеспечивать там, наличие совместимого оборудования и там, бесплатную, круглосуточную консультационную поддержку. В общем, тонкостей нюансов было много. А, Собственно говоря, вот основное, с чем сталкиваются все доверенные лица, это реализация вот этой самой схемы информационного взаимодействия, где на конечной точке стоит ARM, канал связи по КС-3, и где-то в ЦОДе есть оборудование КВ-2, есть там два сервера взаимодействия, которые по КВ-2 также взаимодействуют с инфраструктурой ФНС. И вот, соответственно, нужно, что было сделать? Пункт 8 171 приказа говорит о том, что доверенное лицо должно использовать средства классов не ниже КВ-2 или К для создания ключей электронной подписи. Ну, задача, с одной стороны, сложная, с другой стороны, невозможная, с третьей стороны, креативно решаемая. В принципе, решения такие на рынке есть. И да, она там изначально, когда появлялись первые доверенные лица, она не бралась в расчет, потому что 171 приказ вступил в силу с 1 марта этого года, но с 1 марта сейчас все должны соблюдать это требование. То есть каждый, каждое доверенное лицо должно либо в каждом отделении, либо в цоде установить HSM, с помощью которого можно создавать ключи электронной подписи и ключи проверки электронной подписи и делать их экспортируемыми на специальные типы носителей. То есть тут вопрос с типами носителей. Опять же, еще одно ограничение. Это выездная идентификация для тиняков банка. Это очень чувствительная история, потому что э, с точки зрения там, нашей модели угроз, выездная идентификация, она все-таки более надежная, я дальше на слайде это покажу, нежели идентификация в обычной точке выдачи. И выездная идентификация действительно не соответствует порядку, пункту 25 порядку ЦФНС России очная личная идентификация, ну и непосредственно сама сложность реализации, как действительно правильно подойти к трактовке 171 приказов ФСБ и как действительно реализовать требования к генерации ключей с помощью оборудования класса КВ-2 и соблюсти пункт 13 171 приказа по подписанию ознакомления. То есть здесь действительно такой долгий трудоемкий процесс, он в принципе возможный, нужный, правильный, но собственно говоря он требует действительно большого осмысления, поскольку не всегда есть достаточное количество тех же самых специальных токенов, на которые можно осуществлять экспорт. Вот. Соответственно, что предлагается? Да, это, опять же, задача наша какая? Все уже там давно декларировали на всех pki форумах, на всех собраниях, что удостоящий центр – это только сервис, это не про бизнес. Это, это сервис, который позволяет сделать жизнь клиента лучше и качественнее. И, соответственно, вот если мы все дружно поможем клиенту сократить его клиентский путь там, с вот этих вот там, 10 шагов до 3, это будет здорово. А это как раз увеличить географию присутствия доверенных лиц и мест, где можно получить электронную подпись ФНС. Позволить идентификацию проводить по электронной подписи физлица, если физлицо является единоличным исполнительным органом, разрешить выездную идентификацию, разрешить идентификацию по 115-му ФЗ, чего сейчас нет, установить единые понятные правила игры, чтобы не было двоякого трактования определенных норм, приказов. И главное, соблюсти баланс между, собственно говоря, удобством и надежностью, да? потому что сейчас там несмотря на все инициативы, там сторы блокируют и так далее, то есть все равно хочется там пробовать вести деятельность так, чтобы клиенту было удобно, но при этом и не забывать о безопасности, что сейчас немаловажно. Вот одно из предложений было как раз озвучено в 2021 году на пки форме Как раз существует DSS-хаб, владельцем которого полноценно может, например, там ФНС. И неважно клиент, в, какой, в какое доверенное лицо пришел, он получил электронную подпись и этой подписью, даже если она там хранится в мобильном устройстве Ей могут пользоваться все участники процесса, подключенных к DSS-хабу. И таким образом нам не нужно догонять клиента за перевыпуском подписи, еще куда-либо. То есть Это действительно очень классный, очень удобный механизм, который позволяет сделать некий роуминг электронных подписей, которые живут в мобильном приложении. И это тоже то направление, куда хотелось бы идти и что хотелось бы увидеть в ближайшем будущем. Но при этом, опять же, сохранить сценарии для работы с токенами, потому что все равно как бы, там, мобильная подпись облачная, но никто никогда не заменит классические истории, сценарии работы с классическими токенами. Как раз тот самый слайд, который по нашему опыту работы, данные, проявленные на основе банковской идентификации банковских продуктов, показывает то, что Выездная идентификация, дистанционная идентификация, она более надежна, чем идентификация в офисе, потому что мы нам всегда доносили позицию, что если один человек сидит в одном месте, в одной точке, с ним всегда можно договориться, все знают, что он там, как некоторые коллеги сказали, мы знаем, где вы живете. Вот, всегда можно договориться, всегда можно его найти, всегда можно как бы с ним как-то вступить в сговор. То э, в случае, когда назначается абсолютно рандомный произвольный выездной представитель, ты не знаешь, кто приедет, кто именно это будет. Да? То есть, а их большой достаточно штат. И эта модель, она наоборот наиболее отказоустойчивая. Когда есть некий рандом, фактор X э, с точки зрения лица, которые производят идентификацию, когда все логи, все пишется там, от и до, да, где есть полная прослеживаемость цепочки, все там, записи разговоров, диалоги, фотофиксация, скоринг процесс в моменте. И это куда более надежно, потому что у нас даже в банке были случаи при выдаче продуктов, банковских, когда мы уже, понимая, что это заведомо мошенничество, уже могли приезжать на выезд представителям правоохранительных органов. И, соответственно, после того, как слух пошел по рынку, количество фродов в разы уменьшилось. И вот, соответственно, выездная модель идентификации, она более надежная. Ну и опять же, там не хочется забывать о том, что хочется получить идентификацию в том числе и через другие каналы идентификацию по УКЭПу, идентификацию через NFC и биометрию, которая вот прописана в 63-м ФЗ. И хотелось бы добавить еще банковскую идентификацию. И тогда жизнь клиентов и наша с вами станет гораздо лучше. Спасибо. Спасибо большое. Давайте три докладчика. Я думаю, что у нас очень много у всех вопросов и докладчику, и в целом и замечаний, и вопросов. Давайте представим двух еще не представленных участников нашей дискуссии. Кирилл Дутов, Промсвязьбанк, управляющий партнер. И Николай Шкалов, Банк ВТБ, руководитель службы удовлетворяющего центра. Ну, коллеги, у нас заявлено 4 вопроса в дискуссии. На самом деле часть из них уже были подняты в... В докладе Алексея Дегтярева, а часть еще и в докладе Владимира Иванова. Ну вот, чтобы было более честной дискуссией, учитывая, что вопросов много, я думаю, у меня у Алексея Сабанова, было бы, наверное, справедливо, чтобы комментарии свои по уже представленным докладам дали Николай Шкалов и Кирилл Дутов, если они у них есть. Кирилл, так, бли... да, если есть, есть, есть вопросы, пожалуйста. Потому что иначе мы возьмемся за дело. И до 6 часов дальше будем. Да? да, Станислав, спасибо за слово. Коллеги, добрый вечер. Алексей, большое спасибо за доклад. Очень интересно, насыщенно и действительно актуально. Могу сказать это со стороны банка. Почему? Потому что мы с тобой вместе проходим этот путь и наступаем на одни и те же грабли и спотыкаемся об одни и те же камни. Но у меня такой вопрос. А давай вот порассуждаем, насколько количество доверенных лиц или увеличение количества доверенных лиц нужно ли ФНС. И какой предел этого числа? Я здесь абсолютно согласен, что доверен… Доверенных лиц не должно быть много, то есть все-таки должно быть какое-то конечное количество, потому что 24.09 как раз и есть ограничение по количеству доверенных лиц. Но вместе с тем, здесь нужно отталкиваться от клиентской базы любого банка. Если там, вот мы посмотрим там по статистике СМФ, у ряда банков там. Одна-две подписи может выдаваться или у оператора связи то ну, зачем им играться в историю с дуцами? Да, с другой стороны, когда по количеству клиентов у банка там миллионы клиентов, именно юрлицы и пешников на обслуживании находятся. И задача банка сохранить удобный клиентский путь, и, соответственно, чтобы клиент, вот, чтобы не было нонсенса, когда я клиент одного банка, но при этом иду в другой банк. Вот, Как-то у клиента здесь нонсенс, как бы в голове разрыв шаблона происходит. Да? Одно дело сходить в ФНС, а другое дело, ну, может быть, сходить в доверенное лицо, которое является банком, который находится там через дорогу где-нибудь. Да? То есть тут, во-первых, забота о клиенте, это самое первое и основное, да? дать клиенту, опять же, возможность получать услуги там, где он привык, так как он привык дать возможность взаимодействовать с банком по накатанным, привычным для него сценариям. И вот, соответственно, стоит идти играть в игру дудцами, если база клиентская большая, это факт, да. То есть таких банков, у которых там на обслуживании на РКО там, или просто в экосистеме там, более миллиона клиентов юрлиц и П, их, ну, в принципе, можно там по пальцам двух рук пересчитать, да? Вот по сути это и есть та самая база, которая вот потенциально, ну, там, необходима банку и та самая необходимая услуга банку для того, чтобы за клиентом сохранить привычный и удобный для него мир взаимодействия с банком. Вот это основное. Главное – забота о клиентах. Тут как бы, даже история не столько про деньги, да, поскольку там ну, подпись сама бесплатна. Как она будет там выдана с точки зрения там, на платный токен или куда-либо еще – вот на токен существующих клиентов. Это уже вторичный вопрос. да, Главное, клиентский путь, еще раз подчеркну, да, чтобы клиент продолжил получать свои услуги. Просто быстро и удобно и не вникал, что там под капотом. Какие изменения законодательства? Он привык нажимать одну кнопку, делать одно движение. С соблюдением закона он должен продолжать это делать. Да, и он не должен вникать, сколько было шагов по получению подписи 3, 5, 10, 15, какие изменения произошли, потому что нормативных актов порядка там 50 за это время произошло. Ну, как бы ни один генеральный директор не, не, не осилит осознание того, что происходит в правом поле. Спасибо. Спасибо, но я с тобой согласен, что клиентоориентированность в данном вопросе играет ключевую роль. Ну, а хорошо, если продолжить рассуждать, вот мы сейчас пройдем этот путь, как те три уже участника, доверенные лица, Федеральной налоговой службы. Он достаточно сложный, дорогостоящий, длительный, трудоемкий. А что дальше? Пройдет год. Мы э, с помощью данного сервиса выпустим э, квалифицированные сертификаты, охватим рынок. А что будет в следующем году? Не пойдет ли клиент дальше в Федеральную налоговую службу? Не воспользуется ли он возможностью перевыпуска, да, в кавычках, сертификата с помощью дистанционной идентификации личного кабинета ФНС? Что ты думаешь по этому вопросу? Ну, тут охватим рынок и завоюем не мы, а ФНС. Тут исключительно мы работаем во благо ФНС. Никак иначе не надо это трактовать. То есть, собственно говоря, да, пройдет год, но за этот год исчезнут одни юрилицы появятся другие. Да, сколько у нас? Ну 800 тысяч, по-моему, в год там оборот, да, вот, или порядка миллиона юрлиц и ИП. То есть появляются другие. Вот. Дальше клиент, опять же, он вправе понимать, он пойдет за перевыпуском электронной подписи в… ФНС напрямую, или же сохранить свой привычный для него клиентский путь через систему дистанционного банковского обслуживания. Это исключительно выбор клиента. Да? И клиент будет действовать так, как ему удобней. Конечная задача – это предоставить клиенту не столько подпись, а, столько, а сколько сервис, с помощью которого он может реализовать свою потребность. То есть клиенту нужно сдать отчетность, окей, он знает, куда прийти, Одним нажатием там, идентификации получить подпись, нажать на кнопку подписать с отчетность, отчетности, отчетность ушла, услуга реализована. Да? Вот. Так же и с любыми другими продуктами. Клиент выбирает, должен выбирать тот путь, который ему будет наиболее удобен. А мы являемся тут посредниками и тем, через кого клиенту наиболее удобно работать. Ну, здесь нельзя не передать слово Николаю Шкалову. Банк ВТБ, так как в отличие от э, Тиньковой, промсбанка, э, Банк ВТБ уже является доверенным лицом УЦФНС. И, наверное, э, очень авторитетно здесь скажет свое мнение. Мнение я, наверное, не буду свои выражать, в этом случае я, я вот Николай, доклад, микрофон, пожалуйста, да, вот прослушивал доклад Алексея. В принципе, я со всеми позициями Тиньков банка согласен в данном. Выступлении. И вопросы возникают не к Алексею, допустим, а вопросы возникают к регуляторам. Ну, с учетом того, что регуляторов нету, то я хотел бы задать вопрос, допустим, разработчикам, вот Станиславу, Смышляеву, а в раз. части слайда Алексея, который касался облачной подписи и хабов ДСС. Смотрите, какая получается ситуация. Хаб DSS подразумевает распределение документов на подписание к владельцу того DSS сервера, в котором хранится конечный ключ пользователя. И тут возникает вопрос обеспечения конфиденциальности документа, который будет передаваться на подпись вот тому владельцу DSS. -а. То есть в нашем случае это банковская тайна. В случае других организаций это может быть коммерческая тайна. И передавать эту тайну другому банку или другой коммерческой организации очень бы не хотелось. То есть позволяет ли средства DSS обеспечивать недоступность той информации, которая передается на подписание владельцу этого DSS-сервиса? Спасибо за вопрос. С радостью прокомментирую. На самом деле э, слайд Алексея, связанный с хабом DSS, как раз вызывал желание прокомментировать, но, наверное, я сначала расскажу про то, что такое хаб был назван. Я просто задаю еще свой вопрос сразу, потому что мы а, посещали восьмое управление, которое центр. на текущий момент декларировало, что оно заканчивает разработку требований к облачной подписи, и в том числе мы задавали вопрос про хабы, и они сказали, что они такую возможность у себя в требованиях предусматривали. да, это не секрет на самом деле, буквально... Год назад еще э, на конференции Роскрипта был совместный доклад у меня с э, Аристарховым Митрободенко, где было рассказано о том, что идеология хабов она, там, должна внедряться. И да, действительно, это один из путей, который обсуждался давно, а сейчас обсуждается и в этом центре тоже. Насчет хаба ДСС, э, ну или более точно, это компонентом маршрутизации, как он будет правильно назван. Это тот компонент, который предполагается для использования исключительно для того, чтобы передавать информацию о том, куда тыкнуться за хранимым ключом. Сам хаб при этом информацию о документе не получает. Я на всякий случай здесь обозначу. То, что при этом при подписании документа в DSS при облачной подписи владелец DSS, администратор, имея доступ к каналу связи к нему и так далее, в принципе может, нарушив собственно свои же правила использования канала связи, нарушить конфиденциальность документа, ну да, здесь, наверное, спорить глупо, потому что как бы не обеспечивать защиту самих средств, все равно, если условно будет сговор пяти администраторов, нарушить конфиденциальность канала связи, так или иначе, можно нарушить форкмеры. Не думаю, что вопрос связан с доверенными лицами, честно говоря, так как он связан в принципе с идеологией дистанционной подписи, является и неотъемлемым, ну, в принципе, минусом, что, ли, что подпись совершается на чужом сервере. Но здесь, наверное, единственный ответ, что это то самое, что должно быть обсуждено в рамках обсуждения проекта требований к дистанционной подписи и к организации его эксплуатирующей, действительно. Здесь про дистанционную подпись можно говорить, наверное, долго, больше, чем час. Я готов говорить об этом еще в часа три, наверное. Но думаю, что если бы вы рассказали свою позицию, учитывая, что вы об этом давно и задумывались, и думали, то было бы, наверное, полезнее, чем мой комментарий как разработчика дальнейшей. Так-то с радостью. Ну вот, дискуссия у нас началась, и слава богу, все уже присутствующие здесь на сцене, хоть по разу высказали. Я жду от зала записочки или поднятые руки. И у меня для начала нашей дискуссии есть несколько вопросов к докладчику, к нашему коллексе, значит, Дегтяреву. Вот вы сказали, что заботьтесь о клиенте и готовы предоставить ему дистанционную идентификацию. Вы имеете в виду через ЕБС? Или как? Ну, ровно то, что прописано в 63-м ФЗ. И плюс хотелось бы еще действительно банковскую идентификацию использовать. Это тоже отдельный вопрос работы с Минцифрой, законодательной. Чтобы... Банковскую это как? 115-й вот... ФЗ. Нет, я понял. Вот, вот, коллеги, не надо только про 115-й ФЗ, потому что, докладываю вам, 115-й ФЗ написан по значит, материалом у БП МВД, и у них там, собственно, все формулировки оттуда, МВДшные, а мы занимаемся с вами информационной безопасностью. Это две большие разницы, коллеги, как говорят в Одессе, теперь уже в нашей, я надеюсь. Вот, поэтому, значит, что касается, так вы что имели в виду под дистанционной идентификацией перед тем, как выдать, извиняюсь, значит, УКЭП в руки? Что вы имели в виду? 63 ФЗ, идентификация по действующей электронной подписи, в том числе и подписи физического лица, если это одно и то же лицо, что и, например, единоличный исполнительный орган, идентификация с помощью заграника NFC, идентификация с помощью ЕБС. Ну вот это я услышал в докладе, вы сейчас это повторили. Значит, уважаемая публика, рассказываю вам, что вся, значит, весь… Уровень доверия, большая часть уровня доверия, который мы получаем от аутентификации, она приходится и исходит от первичной идентификации. Это классика жанра. Я об этом вот 15 лет точно рассказываю на банковском уральском форуме. И 15 лет я встречаю просто стену, не понимая некоторых наших уважаемых банков вот, в этом плане. Ну, хотелось бы, чтобы до всех дошло, что если один раз человек приходит лично э, в офис банка, один раз за э, жизнь, да, допустим, если вы живете с усиленной квалифицированной подписью, которых всего два вида есть у нас согласно 63 УФЗ, Простая и усиленная. А вот уже усилен делится на квалифицированную и не квалифицированную. Так вот, если один, один раз приходит человек, его можно спросить, потому что вот э, у меня такой комментарий еще тоже у вас в докладе прозвучало, что э, значит можно, э, как это у вас, э, можно, короче, э, бывает фрод. По подмена лица, как это у вас было звучало, Фро подмена лица или подмена Сколько документа. Еще? Так вот, я вам скажу, это тоже две большие разницы. Если вы одели маску, которую сделали там грубо за тысячу долларов, можно сделать очень похожую маску, пришли э, с чужим паспортом и получили за него э, электронный, ну, естественно, из КЗИ и закрытый ключ и сертификат, проверки электронной и это всего лишь административные наказание. А вот если вы подделали паспорт, это уже уголовное наказание. Есть статья от 5 до 7, как говорят, лет за это карает. Это две большие разницы. И нужно нам защищать и банк, и клиента и от одного и от другого случая. Понимаете? Но это две большие разницы тоже. И то же самое с дистанционной. Идентификации. Я, например, категорически против, если только уже человек приходил один раз и вы уверены, что это он, у него в учетной записи, в банковской записи учетной много хранится информации, то да, это можно делать. Если этого нет, то извините, это очень небезопасно. Спасибо. Пожалуйста, Николай. По большому счету, я бы вообще не называл это идентификацией. То есть, все, что удаленно, это по сути аутентификация. На — на раз... Наоборот, Николай, наоборот. Это всего лишь идентификация удаленно. Уж поверьте мне. — Нет, это аутентификация. Вот если вы говорите, вы идентифицируете клиента по его квалифицированной подписи. Это не идентификация, и это не аутентификация. — И не более того, пожалуйста, не спорьте, Николай, потому что у меня на эту тему, уж извините, значит, одних книжек написано 6 штук. Не говоря уже про докторскую диссертацию, которая именно этому посвящена. И что такое идентификация и аутентификация, как они различаются, я вам расскажу сейчас просто на пальцах. Идентификация – это определение, является ли субъект тем человеком, за кого себя выдает. Той личностью, физическим лицом. А аутентификация – это совсем другое. Это подтверждение того что человек является тем субъектом доступом, зарегистрированным в информационной системе, имеющий учетную запись, за кого он себя выдает. Вот и все. Две большие разницы. В вашем случае именно так. Вот. Потому что квалифицированная подпись сама по себе не является человеком. И вы человека не видите. Вы идентифицируете квалифицированную электронную подпись. А по ней пытаетесь уже аутентифицировать того человека, который ей воспользовался. Так я об этом и говорю, а вы со мной спорите. Николай, мы, мы на, говорим об одном мы и том на, же. На, не на русском языке говорим, да, коллеги. Давайте я прерву ваш спор и еще обращу внимание на фразу, которую сказал Алексей по поводу дистанционной идентификации с помощью. Мы сейчас говорим про выпуск сертификата юридического лица в схеме доверенного лица ФНС. Про дистанционную идентификацию с помощью действующего квалифика... сертификата юридического лица и, как я услышал от Алексея, физического лица, вот к сожалению, сейчас регулятор нам четко говорит, что перевыпустить да, выпустить новый сертификат, подписав заявление ну или назовем это обращение, можно только с помощью действующего сертификата юридического лица. И никак с помощью действующего сертификата физического лица, того, чьи данные будут прописаны в сертификат юридический. Вот, К сожалению, так идентифицировать будущего владельца сертификата или текущего нельзя. Ну, на Роскрипте же была позиция определенная, да, связан, да, на которой да. сказали, ну, опять же, без каких-либо документов, что да, это возможно. И опять же, норма 63 ФЗ, если мы говорим, там, допустим, идентификация по заграннику, загранник компания физику, не гендиректору, ЕБС тоже чья физика, то есть получается в этой логике все-таки возможно идентификация по физику. Кирилл, Алексей, ну здесь вопрос мнения регулятора, когда мы начинаем обсуждать, в общем-то, результаты э, частично рабочих совещаний, наверное, это не очень будет в сторону дискуссии вводить, потому что иначе у каждого возникает свои представления о позиции регулятора. Э, я бы немножко чуть назад обмотал к теме, которую э, Алексей поднял, и которая, мне кажется, совсем не может не быть интересна. Алексей критиковал в докладе текущие проблемы, связанные с э, клиентским путем, в частности, при работе с мобильного устройства. Вот э, Алексей как владелец, наверное, одного из самых частых мобильных приложений на всех наших телефонах Тиньковского, что бы вы сказали про то, как клиентский путь пользователя правильно выглядел бы с мобильного приложения? Где хранить ключ, как им пользоваться, как визуализировать документы, как менять ключи и так далее? Потому что критиковать, что неудобно, ну, так-то чуть легче, да? А как, по вашему мнению, было бы сделать хорошо? Ну, идеальный сценарий, конечно, когда все встроено в одно приложение, в одно банковское приложение. Но, к сожалению, сейчас он там, не совсем реализуем, потому что, опять же, есть размер библиотек, есть требования к сертификации, есть там сборка, ее тоже надо проводить там определенные тематические. Допустим, это были да? формальности вот. вот так вот. По мы соблюдаем, да? Соответственно, вот опять же, там, понимание такое, что чем клиенту проще тем лучше. Да? То есть это получается, когда банк берет на себя ответственность, ну или там, не знаю, удостоверяющий вот центр, доверенное лицо берет на себя ответственность по э, хранению ключей, то, соответственно, это не должно быть ответственностью клиента. Но при этом клиент должен там, опять же, доставить какие-то артефакты, то есть расписаться, что он доверяет банку хранения ключей и так далее. То есть э, банк хранит ключи, мы говорим про дистанционную облачную подпись, возникает полный рост проблемы, о которой Николай Шкалов чуть раньше да. сказал, но при этом мы, вот, считаем, вы считаете, что самое правильное это ходить в эту сторону, то есть не давать пользователю хранить ничего на телефоне, не делать никакие определенные схемы, а полностью ходить в облако. Ну, Потому что, опять же, там, до одного момента считалось, что, наверное, мобильная подпись безопаснее. Но сейчас там сторы блокирует, и какой еще здесь может быть выход? Да? То есть позиция меняется. Ну, вот, допустим, у нас сейчас не будет возможности скачать приложение там, на мобильный телефон, чтобы в этом приложении хранились ключи. Вот. Исчезает такая возможность. Где хранить ключи? Получается, остается только облако у нас из разумных сценариев. А как к нему достучитесь, если у вас заблокируют приложение? Ну, сейчас же есть, условно говоря, там вариации, когда стучишься через не через приложение, а через ссылку на веб-версию, адаптивного приложения. Вот здесь важный нюанс. Та облачная подпись, которая может быть сертифицирована, что по старым требованиям, что по новым, которые вот должны выйти когда-нибудь, она все равно будет требовать, чтобы на устройстве пользователя была строгая криптографическая идентификация, с криптографией, с ключами и так далее. Там, ключи там, симметричные, несимметричные, там, да сколько они живут, это вопрос важный, но он скорее важен не для пользователя. А что важно для пользователя, что что-то у него должно быть. Не просто ссылка там, в браузере через зарубежный TDS. И поэтому все равно возникает либо мобильное приложение, либо установка полноценного провайдера на компьютер, ну либо браузер с криптографией. И тогда возникает вопрос, ради чего все это было. Поэтому к проблеме блокировки сторов, честно говоря, вот я не понимаю, какое отношение это имеет. Ну а как, а как, собственно говоря, тогда решить эту проблему, если сторо сейчас будут, допустим, недоступны. Там, да, то есть качать с Android приложение, ну тоже такая история. Ну, вот у нас круглый стол, вот. мы это обсуждаем. Вот, да, у меня это, это, это, это вопрос, на который там мало у кого есть ответ. У нас есть там несколько, вот на рынке есть несколько клиентских путей. Один из них, это когда ключи хранятся в мобильном приложении, где нужно привязывать там мобильный, мобильный телефон по определенному там Алиосу, набору кодов. Да? То есть, соответственно, это там, в общем-то, правильно прописанный сценарий привязки устройства, привязки его к учетной записи клиента, да, он, наверное, более правильный. Но сейчас мы говорим, что вот что будет, когда это все заблокируется. Сейчас, ну, во-первых, если уже говорить про варианты, то мы все сейчас забыли про вариант хранения, в общем-то, ключа на токене, извиняюсь, который работает с телефоном тут э -э Владимир Иванов не даст соврать, что решения, которые позволяют работать бесконтактно с телефоном, сейчас появляются защищенным образом. Я тоже не дам соврать. Ну, конечно. Да, и, и, и очень обидно, когда вы называете это неразумным решением. Не, мы тоже ждем сертификации NFC-шных токенов. Я не сказал, что это неразумное решение. А действительно нам это... Если рассматривать нет, Алексей, у меня-то вот, извиняюсь, как у соведущего, вообще к вам по вашему докладу пять вопросов. И, значит, вот Это я слушаю интерес, на ваши ответы, которые вот и Станислав задает, и коллеги. И вообще про себя я думаю, а хорошо, что я не являюсь клиентом тинькового банка, хотя у меня этих карточек нанесли без моего согласия мне, у меня там их несколько штук лежит в кабинете просто. Но я не являюсь, потому что у вас у меня такое ощущение, что у вас нет ощущения безопасности. То есть, вот то ли вы матчасть плохо изучаете, то ли вы надеетесь на то, что принесет, то ли вы ваши, значит, вот по фроду занижаете на два порядка по моим, по моим оценкам, на два порядка вы занижаете фрод, значит. Но вот вопросы-то они очень простые. Допустим, вы сожалеете, что нет возможности экспорта ключей. У вас пункт 4, правда, слайды были не пронумерованы. Это, это, это что вы имеете в виду? Это что вы имеете в виду под невозможностью экспорта ключей с сожалением? А, ну, Во-первых, приходите в тиньков Банк, убедитесь, насколько у нас все безопасно. Будем рады вам оформить э, Тинькофф Блэк Metal. И выпустить сертификат электронной подписью. Ну но вы знаете, я вот сколько раз уже на всех мероприятиях, и сейчас еще онлайн конференции идут, и я пытаюсь вот банкирам рассказать, Они вот, мы по биометрии полностью идентифицируем, аутентифицируем клиентов значит, в удаленном доступе. Задаешь вопросы и понимаешь, что они идентифицируют не по биометрии, и аутентифицируют не по BM3 а идентифицируют по номеру телефона, с которого значит, идет. А дальше биометрию просто проверяют, потому что сравнивать с 400 тысяч сейчас в ЕБС записи, да, проще сравнить с тремя, с пятью, чем с вами тысячами, правильно? да? Вот она происходит, как это идентификация по биометрии. А ее еще называют аутентификации, наши коллеги, значит, <смех> ну, вы знаете, это, это вообще бред, конечно, бред, вот, и когда, значит, ваши бизнеса банковские начинают бодро докладывать, а у нас вот используя биометрию удаленно, мы аутентифицируем клиентов, начинают задавать вопросы, потом говорят, ну ладно, извините, вы тут вопросы правильные задали, давайте мы перейдем к следующему вопросу, правильно или нет, Николай, вы хотите что-то сказать, пожалуйста, говорил, что идентифика... по биометрии это не идентификация. Я говорил только про УКЭП. Алексей, у вас тоже нет комментариев? Комментарии вопрос... от отки... Я, очень я, говорит, я, я за Алексеем могу прокомментировать, прокомментировать и ответить на ваши вопросы. Просто Тинькоф банк ведет такую рисковую политику, в которой принимает эти риски. Это, да, Это рисковая это, политика это банка. Понимают, да. Да. Это все понимают. Но слава богу, что есть у нас и такой банк. Я считаю, что это правильно, Алексей. Ну, Банк для молодежи. Молодежь любит порисковать. Но я не знаю пенсионеров, которые вы там хранили. Но ну, это моя личное У меня мама хранит там сбережения. Очень Пожалуйста, Кирилл, есть что сказать? Ну вот Я, к сожалению, сразу не задал этот вопрос. Но, может, не к сожалению. Но мне... Был очень интересен путь Тиньков банка в плане идентификации клиента с отправкой курьера, я бы так сказал. Выездного представителя, очень важно. Вот, Давайте не путать с Delivery Club. Да, подменять понятие я здесь не хочу, но вот у меня вопрос. А вот этот выездной курьер… Сотрудник, сотрудник банка все-таки. Это, это проводит, сотрудник банка, который проводит. Это я выяснял в свое время Кирилл. Это всех интересовало. Это квалифицированный сотрудник банка проводит, э, по сути дела, э, аутентификацию клиента на месте, выездную. Вот, ну я так понимаю, это там на одну десятую или это полноценный сотрудник банка, который также э, принимает и в банковском отделении э, будущих клиентов. У нас есть одно официальное. Отделение. Я знаю, что одно есть. Вот. Ну и насколько, да, безопасны те средства, технические средства, с помощью которых производится идентификация, аутентификация клиента, и требуется ли аттестация этих средств, требуется ли помещение, в котором должно это аттестованное средство находиться. Но вот эти те вопросы, которые наверное, перед вами возникают, рождаются, и которые вы сейчас решаете вместе с регулятором. Ну вот, если есть возможность прокомментировать. Ну, собственно говоря, вопросы действительно стоят относительно канала связи. То есть он в любом случае получается сейчас может быть не выше КС-1, если мы говорим именно про работу с криптографией. То есть клиентский КС-1, на принимающей стороне получается тоже там не больше кс косрения, хотя там есть требования КС-3, КС-3, да, чтобы было. Вот здесь, конечно, там большой вопрос. Вот. Тем не менее, там, вот если мы говорим про саму рисковую составляющую, там, да, у нас сотрудник на месте решения не принимает по тому оказать или не оказать услугу, потому что все равно документы сканируются, отправляются. В специальное банк, банка, которое там разбивает их, декомпозирует, депарсит и уже там собирает из них пазл и говорит утвердительно, что да, прошел и не прошел проверку. Но с точки зрения вот именно. Там, того, что все думают, что спеедет некий какой-то курьер и выдаст э, подпись, но ну, это, этого не может быть по определению. Да? То есть это невозможно не в силу законодательства, не в силу того, что у нас процессы, как бы, не, мы не можем реализовать их физически, потому что нет средств специальных, которые позволяют это сделать. Да, обсуждались истории там, э, относительно э, армов сбора биометрии, то есть есть промышления промышленные э, там, стационарные, а, э, ну, мобильные армы сбора биометрии, Три православные, но это пока только как бы светлое будущее. да, Когда там заработает биометрия, когда появится, все как бы неизвестно. Спасибо. Алексей Докладчик сейчас отстреливается буквально от всех этих вопросов. Кирилл, у вас нет нюансов, связанных с отсутствием больше, чем одного отделения банков. Расскажите, как вы сами видите, как правильно в светлом будущем выстроить работу юрлиц и физиков. С электронной подписью, так чтобы это было удобно, безопасно и чтобы все было хорошо. Вот забыв про формальности, там про текущую нормативку, вот как сделать правильно и хорошо с учетом тех проблем, которые вы, видимо, там вместе с Алексеем, в частности, согласны по текущим нюансам. Mm -hmm. Спасибо. А, ну, у Алексея была красивая, яркая, желтая презентация. А, он обозначил на ней те подводные камни, которые действительно сейчас есть. Но наши банки, конечно, отличаются. В первую очередь тем, что мы фундаментальный банк с большой региональной развитой сетью. И, конечно, мы планируем при получении статуса уже в этом году запустить, точнее, 230 наших филиалов ждут, когда мы получим возможность обслуживать клиентов именно в этих офисах, в этих представительствах банка. Вопрос, как я вижу, очень просто. Клиент будет иметь возможность прийти к нам с желанием приобрести сертификат электронной подписи юридического лица, и после оказания ему услуги он счастливый будет выходить с этим сертификатом из офиса банка. С чем именно он будет входить? С токена, там, с телефоном, с ключом в облаке. Вот в идеальном светлом будущем, там, через пять да. лет, через десять лет. С телефоном, ну, а, вот. Смотрите, что главное? Мне кажется, в нашей стране прогнозировать больше, чем на один-два года очень сложно. Могу пофантазировать, а могу, наоборот, приземлиться и сказать те требования, которые сейчас выдвигаются нам регуляторами и те требования, которые мы сейчас реализуем именно для того, чтобы стать доверенным лицом. Одно из них это очная идентификация и передача сертифик... квалифицированного сертификата юридического лица в отделении банка. Это самый простой, правильный, ну, я считаю, в том числе и клиентоориентированный путь. Также мы позволяем и, реализуя требования 171 приказа, проводить дистанционную идентификацию клиента. Как сказал Алексей, да, все те же шаги и возможности. Это по ранее выданному и действующему квалифицированному сертификату юридического лица, подчеркну, это с помощью ну, наверное, это единственный путь на текущий момент реализуемый. И есть возможность еще ознакомливаться с полями сертификата с помощью PPC и EBS. Пока именно вот эта полумера, полу, ну я бы так сказал, да, мой термин, идентификация, когда клиент пришел, получил токен, приобрел токен, ушел домой, сгенерировал запрос, отправил его дистанционно нам и в ответ получил сертификат электронной подписи. А ознакомление с ним он произвел с помощью ПОПИСИ и ИБС. Вот как я этот вижу путь и как он у нас в скором времени должен будет реализоваться. Спасибо. Спасибо большое. Владимир Иванов, автор нашего первого доклада. Что вот на все эти комментарии скажет с учетом увидим видение как разработчика токенов. Вы спрашиваете, как мы видим идеальный мир. Идеального мира как бы такого не существует, но я бы вот посмотрел в сторону скрещивания решений, которые предлагает компания Актив с NFC метками, и облачных решений, где перенести выдачу поручений на подписание электронной подписью в облаке, именно в зону ответственности вот этого отторгаемого NFC-токена. Это нам позволит избавиться от привязки к конечному приложению банковскому. Мы сможем мигрировать из одного приложения в другое приложение и давать поручение на облачную подпись в DSS. Спасибо, это хорошее направление. Спасибо. Ну да, я с Николаем соглашусь, идеального мира не бывает да и не будет никогда. Ну, потому что человек несовершенен. Вот. Тысячи цветов будут расцветать, но при этом нужно заботиться о том, чтобы все-таки вот эти тысячи тысячи цветов росли не каждый сам по себе, а в одном саду, да? и чтобы они взаимодействовали друг с другом, друг друга э, не, скажем так, не угнетали и были э, скорее совместимы друг с другом. Да? Вот. То, что касается, вот Алексей, там был, был, был вопрос, а что Алексей имеет в виду на тему сожалений э, по поводу экспорта ключей, я, если позволите, свою интерпретацию да, выдам, да, потому что а, есть у нас в народе а, привычка организовалась. Да, ну, Во-первых, а, раздать ключ подписи вообще всем, кому, кому надо его раздать. Ну, то, ну, чтобы самому не подписывать, да, вот руководитель. Не царское это дело подписывать финансовые документы, да, там или какие-то другие важные документы. Пускай этим специально обученные люди занимаются. Вот, это раз. Во-вторых, ну, сертификат, он же, за него деньги плачены, да? Ежели потерять носитель, это же придется опять большие деньги тратить, ну, Кавычках. Сертификат вот. бесплатный. Сертификат, прошу заметить, бесплатный. Да, но Алексей уже справился, что деньги это Это у ФН у ФНС бесплатный. А у, а у коммерсанта не, не совсем, то есть, Позвольте, то есть, то бесплатные, тоже бесплатный. По Позвольте, но, а, вот в вот эта фраза, то, что это не я, сожалею, это сожаление пользователя. То есть я привел статистику. Так я потом я, я, я, я, я, я, я, сожалею, да, то есть пользователь сожалеет, что нельзя, как раньше, да, как да, я сказал да, в начале своего... Я же с, с этим не спорю ни капельки. Я же как раз и говорю, что привычка есть в народе такая, да? Вот это правильно, что от нее надо избавляться. То есть ее, эту ее надо... Да, там за искоренение, слава богу, взялись методом электронной... Делегирование полномочий, да, там, как это получается, получится, не получится, до сих пор не взлетело, к сожалению, о -о -о надеюсь, что взлетит, да, хотя бы в виде МЧД, ну, хотя бы незенько, да, хотя бы незенько, но... По крайней мере, должен э, реализоваться механизм передачи полномочий, э, ну, скажем так, непротиворечивый. Да? Не то, что мы там, создаем виртуального генерального директора там, Голема, да, который которым, значит, управляет главный бухгалтер, а не, не, ну, нормальную передачу собственно, полномочий в соответствии с законодательством. Идея вот, вот, 6.3, вот, она абсолютно здравая, абсолютно правильная. И мы сейчас, вот, как доверенные лицам и с Кириллом, тоже вот, примерно в одной э, степени согласования находимся, именно ровно той схемы, когда мы генерим на КВ-2 ключи, и а, они остаются на неизвлекаемом носителе, и с ними ничего нельзя сделать, это ФКН будет. да, То есть это по сути... Ну, ФКН, в общем, осталось плохо? два вопроса, давайте, да, коллеги. Пройдем. Я секундочку, вот тоже возьму ваше внимание на минутку. У нас осталось 10 минут рабочего времени. У зала появились какие-то вопросы. Нет. Во-первых, вопрос у меня к вам. Вам интересно вот все это слушать? Поднимите руки, кому интересно. Большинство. Иван Андреевич, пожалуйста, вы выйдите сюда, скажите, что вы хотите сказать. Выру. Стало можно. еще интересней. Да, как, коллеги, а вот можно от доверенных лиц вообще поделиться опытом работы в качестве доверенного лица, если есть такая просьба, да, возможность? Хотел бы задать вопрос. Кирилл, скажите, пожалуйста, а вот та услуга, которую вы как такой прообраз описали, это услуга именно для клиентов Промсвязьбанка или для ну, как бы не являющихся клиентами юрлиц индивидуальных предпринимателей тоже? Спасибо за вопрос, Иван вопрос а, с подвохом. Конечно, поэтому отвечу кратко. <свят> <свят> а, в общем, это и для клиентов, и для не клиентов нашего банка. Так что милости прошу. Нет, ну на самом деле два банка, два подхода. Я прошу прощения, Алексей, я не хотел вас обидеть своими вопросами, и Кирилл тоже. Но, вы понимаете, просто так отреагировать. У нас два банка, которые там говорили, и Николай тоже о своем банке сказал. Поэтому, значит, каждый банк имеет право вести свою политику, правильно? Нормативку мы читаем все по-разному, и организовываем бизнес-сесс по-разному, поэтому все нормально. Тут, наверное, вопрос Ивана был больше, есть ли разница в подходах к идентификации клиента и не клиент банка. Вы этого хотели да. спросить? И вот, Иван я могу сказать позицию... Поясните, пожалуйста, что вы хотели спросить? На самом деле, тут много вопросов возникает. Например, такой вопрос... Правильно понимаю, что клиент, по сути дела, просто получает носитель? То есть токены уходит с ним, и дальше уже какой-то системе ДБО продолжает действие или нет, неправильно. Давайте так. У нас сейчас в стране три доверенных лица. Да? да. Два из них, ну, по крайней мере, кого я вижу сейчас в зале, есть, есть в этом зале. Да? Вы одних, один из них. Позиция, ну конечно, я отвечу на ваш вопрос, но мне интересна и ваша тоже позиция и позиция ВТБ в этом вопросе. Мы, как я уже повторюсь, подходим, выстраиваем процесс выдачи сертификата разными путями, но все в рамках 171, 171 приказа, то, что нам дает регулятор. Один из подходов, когда клиент приходит с желанием получить сертификат и уходит с этим сертификатом, как спросил Станислав, да, на токене. Второй подход. Клиент приходит с желанием получить сертификат, но по каким-то причинам в этот момент идентиф... он, например, забыл документ да? свой. Или, например, Отказ в обслуживании там, системы со стороны там, с МЭВа, да, что мы знаем часто бывает. Сейчас все реже и реже, но бывает. В общем он уходит с токеном и дальше идентификацию он прошел при этом, но сертификат он не получил. И дальше с помощью дистанционных средств он может этот сертификат дополучить. Понятно, а спасибо за коммуникацию, пожалуйста. Есть ли еще вопросы из зала, коллеги? Подход интересный. У нас осталось три минуты, нравится. поэтому вопросы из такого есть, тоже давайте, или комментарии, там, замечания. Алексей Петров. У нас еще два вопроса осталось. А, Алексей Петров. А Алексей Не Петров, да, да. Добрый день, Алексей Петров, восьмой центр. По поводу регуляторики всего у нас, как вы знаете, немножко другой человек это дело регулирует и это его эпархия. Я здесь немножко хотел сказать вот о чем. Подходы, пути решения, действия. С точки зрения регулятора мы говорим только, что должно быть безопасно. Безопасно непосредственно для конечного пользователя, который эксплуатирует систему. Все пути, подходы и решения, пожалуйста, предлагайте. Со многими из вас мы работаем в решениях, в путях. Да, возможно, что-то неудобно. Пожалуйста, новые подходы, новые решения. Люди все умные. Можно найти какие-то еще пути решения. Вот По поводу, еще раз, мы только за... Безопасность пользователя и соблюдение законов. Вот просто многие вещи, которые сегодня говорились, честно говоря, вот как-то не укладывается с точки зрения и функционала, и тех нормативных актов, которые есть. Поэтому давайте работать вместе на благо Отечества. Спасибо. Спасибо большое Алексею Петрову. Ну, собственно говоря, значит, у меня такие же опасения были, поэтому мы как-то вот так вот стараемся все-таки подправить и подсказать немножко, что нужно заботиться клиенту. Но вот я спрашивал на Уральском форуме регулярно, скажите, пожалуйста, а кто добровольно готов сдать биометрические данные свои в банк? Поднимите, пожалуйста, руки. Готов или сдал? Это разные вещи. А, может, да, быть, товарищи, может, все уже сдали. Поднимите руки, кто сдали. Пожалуйста, поднимите руки, кто сдали. Так, один Шкалов. Николаю Шкалову давайте поаплодируем еще раз. Спасибо, я просто это к чему, значит, вот э, безопасность мы должны обеспечивать все вместе, и даже, э, значит, какая бы ни была на сегодня нормативка, у нас нормативная правовая база тоже иногда меняется, но мы с вами отвечаем за безопасность и государственных, и банковских, э, значит, информационных ресурсов, и мы отвечаем только за это, нормативка будет меняться, но спросят с нас, понимаете, Поэтому мне кажется, нужно подходить все-таки достаточно ответственно к любому вот предложению. Потому что э, мы говорим, что заботимся о клиенте, да, мы делаем удобнее для себя в первую очередь. Извините меня, пожалуйста, Алексей. Если я заблуждаюсь, давайте с вами подискутируем. Вот. Я к Тинькову банку. Я уже извините, пожалуйста, но все время к вам и к вам. Но меня это волнует что? Я... Ну, конечно, Тиньков, он такой один. И больше 15 миллионов клиентов. Уже 22 Реклама, двигатель прогресса. У так. нас закончилось время, поэтому, коллеги, давайте по финальному комментарии, только вот они есть. Поэтому вот Алексей, пожалуйста, да. финальный комментарий. Да, вам предоставляет слово, пожалуйста, Алексей. Короткий финальный комментарий. Да, коллеги, действительно, вот при всем желании предоставить какое-то удобство клиента, важно не забывать о безопасности. Действительно, вот э, это, возможно, там та светлая картинка того светлого будущего, к которому бы хотел идти, да, где все дистанционно, просто супер, вау-фич, wow, там, круто, да. Но давайте все-таки там не забывать о текущей действительности, где есть действительно нормативка, требования регуляторов, э, долгий процесс согласования, где нам говорят, где мы не правы, где мы, нам говорят, что мы как-то не так трактуем нормы закона. Мы тоже там, э, людям, нам, собственно, где-то ошибаться, но мы все равно, в любом случае, за то, чтобы э, по максимальному максимально возможно выполнять требования регулятора э, и, соответственно, делать максимально удобно людям. А вот эти два процесса, они порой бывают несовместимы. Здесь приходится действительно выбирать, давать какой-то СКЗИ, который ну, эксклюзивно его на рынке мало, или же там нарушать. Естественно, сейчас в нынешних условиях нарушать это не вариант. Да? Поэтому вот мы выбираем второй путь. Не нарушать, делать правильно, делать безопасно, но и удобно для клиента. Спасибо. Финальные комментарии есть у кого-то еще? Ну, тогда завершаем. Спасибо большое всем.